Догнать и перегнать. Но-но. Те, кто родился в Союзе, помнят привычный, он же хронический лозунг «Догнать и перегнать» Америку, естественно. Который, по сути, означал, что мы как бы все время были в роли догоняющих не спасали ни первый полет человека в космос с последующей автоматической высадкой лудохода, ни даже всемирно признанные шедевры искусства, разве что слегка успокаивали реальные достижения ВПК, определенно опередившего свое время, особенно в фундаментальных задумках, не до конца успевших реализоваться в проектах, востребованных до сих пор. Балы ракеты — вот, пожалуй, самое известное, что никак не соответствовало запросам огромной страны, пытающейся быть объединяющим примером для половины мира. С тех пор воды утекло немало, а лозунг остался, но есть нюанс. С одной стороны, лозунг остался в мозгах определенной категории людей, креативно преобразовавших его пресловутые просрали полимеры. С другой стороны, люди, понимающие, что происходит в реальности, прекрасно знают, что догнать и перегнать уже необратимо меняет вектор, и если не во всех сферах, что невозможно по определению, то в целом ряде самых высокотехнологичных отраслей совершенно точно. Причина, как ни парадоксально, кроется в таком явлении как глобализация, разделивший мир по своему усмотрению и связавший его логистическими цепочками. Казалось бы, все более чем логично, особенно в отношении России, которую тут же окрестили страной-бензоколонкой, поставляющей нуждающемуся миру дешевые углеводороды. Качай не хочу, а все, что тебе нужно, покупаю более продвинутых и умных. Однако одновременно выяснилось, что просто покупать, вне производить дома, тут же захотели и умные, переместив производство в зоны с более дешевой рабочей силой. К тому же эти умные сделали ставку, в частности на девайсы и вообще на цифру, как символ нового технологического уклада. А раздувшиеся как на дрожжах капитализации всех этих факторов цифровизации только подтверждали правильность выбора. Так довольно быстро пошло расслоение мира в результате чего он закономерно получил Россию в качестве энергетической сверхдержавы, от которой те самые умные пали почти в тотальную зависимость». При этом попытка отвязаться от зависимости на наших глазах превращается в мазохистское стремление откатиться куда-нибудь лет на сто назад. А неуклюжая тупиковая попытка заместить углеводороды возобновляемой зеленой энергетикой только усугубляет ситуацию. Собственно, я уже не раз писал, что процесс разрушения глобализации был запущен как раз из соображений устранить перекосы, превращающие Запад в зомби-экономики, не производящие почти ничего ценного, зато потребляющие львиную долю мирового продукта. То есть пошел зримый процесс деиндустриализации цивилизованного мира, подошедший к критической черте, за которой или обвал, или надо что-то делать. Делать-то начали, но совсем не то, что нужно. Решили взять военный реванш, попробовать окончательно обвалить Россию и поживиться на образовавшихся обломках. Расчет не оправдался. Оказалось, что практически все последние 20 летие, несмотря на соблазн жить припевающе только за счет трубы, а также на постоянные призывы из Кремля мирно сотрудничать на взаимовыгодной основе, мы вам энергию, вы нам товары в России по-тихому сделали ставку на критические технологии, используя и развивая сохранившиеся фундаментальные наработки СССР, законно доставшиеся по наследству. Выделим несколько сфер, относящихся к самым что не на есть высоким технологиям, обладать которыми дано лишь единицам. Современное вооружение, гражданское авиастроение, судостроение, атомная энергетика, космос — «Первая ласточка» пролетела в марте 2018 года в виде памятных мультиков, насмешивших как «Запад», так и наших доморощенных кряклов. Потом, когда пошли испытания и постановка на боевое дежурство систем, некоторые из которых были вообще на новых, ранее не использовавшихся физических принципах, постепенно пришло понимание, что в этом что-то есть и пора предпринимать решительные меры. То, что началось в 2014 было лишь мягкой прелюдией к сегодняшним призракам железного занавеса и торгового эмбарго, способным погрузить любой регион в Средневековье. Но только не Россию, для которой санкции вообще привычная среда, мотивирующая к преодолению любых препятствий и стимулирующая к обретению полного суверенитета. В общем, пить боржоми Западу было уже поздно. Энергетическая сверхдержава начала править бал. Невольно, но ускоренно завершая процесс деиндустриализации своих визави, последовательно переориентируя взаимодействие на другие регионы. Понявший, что мир зримо меняется и не в пользу уходящего гегемона. Закрытие воздушного пространства с запретом поставок пассажирских самолетов вызвали ответные действия в виде контрсанкций и активизацию работ по всей линейке отечественных гражданских самолетов с полным циклом. По сути, в ближайшие десятилетия поставлена цель полного замещения западных аналогов с выходом на международные рынки. Одновременно западные конкуренты обнаружили и здесь значительную зависимость от поставок российского алюминия, стали и титана, что в любой момент может обрушить их производственные программы с вытеснением с привычных рынков. Судостроение в России также на подъеме. Вводятся в строй новые крупнотоннажные верфи. А что касается судов, предназначенных для северных районов, то тут Россия вообще вне конкуренции. Флот регулярно пополняется мощными атомными ледоколами, в том числе судами ледового класса, предназначенными для охраны севмор-пути, значение которого, по мере тайне арктических льдов, увеличивается год от года, превращаясь под полным контролем России в одну из самых значимых морских торговых трасс, соединяющих север страны с быстро растущей Юго-Восточной Азией. Что касается мирного атома, то тут совсем все хорошо. Росатом признанный мировой лидер в области строительства ядерных реакторов, имеющий портфель заказов более 50% от всего мирового рынка. И доля это только растет, как по мобильным малым реакторам, так и по стационарным АЭС. И самое главное, российские атомщики совершили настоящую революцию. Создали и запустили первый в мире, практически вечный, безотходный реактор на быстрых нейтронах. БН-800 на основе замкнутого ядерно-топливного цикла, уже смонтированный на Белоярской АЭС. Ничего подобного на Западе нет и в ближайшие годы не предвидится, несмотря на судорожные попытки, например, США, создать свою линейку реакторов, аналогичную российским. К тому же и здесь американцы оказались в зависимости от российского обогащенного урана, поставки которого в случае тотального обострения отношений могут прерваться в любой момент. Наконец, космос. Так случилось, что вся послевоенная космическая программа США опиралась на одного человека – Вернера фон Брауна, вывезенного из поверженной Германии. С его уходом началась новая тема космических челноков, закончившаяся закономерным фиаско ввиду дороговизны и неэффективности. После чего американцы много лет были вынуждены довольствоваться услугами Роскосмоса по доставке астронавтов на МКС. Затем на арену вышел Илон Маск, якобы предложивший что-то новое. Но все это новое, хорошо забытое и старое, за исключением мощного пиара и современного дизайна. Ну и, конечно, ввиду условной частной собственности, гораздо меньшие стандарты безопасности принятые в НАСА. В любом случае, сейчас старые конкуренты вновь пытаются, как в былые времена, соревноваться друг с другом, презентуя одну за другой амбициозные программы. Вот только МКС, судя по всему, довольно быстро закончит свое существование, если Россия полностью выйдет из ее эксплуатации, ибо кроме нее туда некому будет доставлять грузы. Не за горами строительство новой российской орбитальной станции, планы уже объявлены, а также движение в сторону освоения Луны, а там и до Марса недалеко. Вот так, как в свое время казаки, обороняясь, прошли от Урала до Дальнего Востока, Россия, наконец, несмотря на несопоставимые размеры, обороняясь, полноценно заняла место Советского Союза в извечном противостоянии с Западом, закономерно оказавшимся в роли догоняющего. Впрочем, прежде чем включиться в гонку, Западу еще только предстоит дойти до дна и только затем попытаться оттолкнуться. Да так, чтобы не рассыпаться и окончательно не оказаться на обочине истории. Мне тут прилетела одна мысль, опирающаяся на надежду, что там все не такие же тупые, как иногда кажется. А что если, проанализировав опыт России, они подумали? Раз уж русским, для того, чтобы резко подняться, нужны обязательно проблемы и трудности с последующим их преодолением, по принципу, чем хуже, тем лучше. Может и нам попробовать самим себя опустить на дно и выйти оттуда победителями? Почему нет? Ведь получается же у России раз за разом на протяжении веков. Как считаете? Или я это слишком хорошо, о них думаю? News специально для сайта кон.вс. Автор публикации – Александр Дубровский. Догнать и перегнать! Но ну, ну, глупо стучаться в открытую дверь, еще глупее стучаться в дверь закрытую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего вам доброго и до грядущих встреч.